Ты же задание не получила. Ну вот, я взяла что ничего делать. Смотри, так ты и дома могла бы сделать, да? да? Тебе же интересно, как бы это сделал? Да. Что с стоит портить? Значит, вытришь вот эту каку. Вот эту? Да. Все. Вот эту желтую вытришь. До холста, сухого, да. вот до этого состояния. Хорошо. И цветом неба более распределенно. Вот уже и кисть у нас теперь желтая. И цветом неба распределенно красочку укладывая штрихом. Вот так. Штрихом. Голубенькую сначала, потом ее заслонит синенькая. Ты видишь, да? Итак, голубеньким, разбелом, распределяя вещество. Распределяя равномерно, ты заложишь краску на полз. Желтый вытрешь полностью. Когда ты это сделаешь, ты возьмешь большой мастики и удавишь вещество вот до такого состояния. И постарайся все-таки получать какие-то задания. Ладно? Хорошо, я вот там есть, да, настроение бирюзы в небочке. Mm -hmm. Немножко ее туда подпустишь. Причем она есть и даже есть какие-то мазочки. То есть он таким образом организовал пятно, пустое пятно, по сути, организовал некоторыми мазочками. Организовал и затер, затер до вот такого дымчатого звучания неба. А потом уже на это пришла синька, заслоняя, заслоняя голубилку. И тоже с мазочками, организующими пустоту. Ладно? Угу. Накидаешь. Хорошо. Потом к синьке добавишь бирюзинки. Ниже линии середины проведешь идею моря. Темного, да? Проведешь. Подожди. Подотрешь там, где у тебя желтый. Подотрешь. Немного голубизны останется, но мало. Там, где у тебя желтый, подотрешь. Немножко сначала с разовезной, может быть даже с краснотой чуть-чуть попачкаешь вот эту теневую часть. Чуть-чуть попачкаешь ее. Прозрачно. Тут ты подтерла. Берешь белильца, желтильца, краснильца. Создаешь этот цвет песка, и здесь уже плотно, удавливая вещество, заложишь песок, хорошо? Угу. И он у тебя будет сиять. И у тебя при этом, смотри, всюду синяя подкладка, как теневое проявление песка. Солнечный день. А уже после этого появится предметный план с мощными теневыми и световыми. Куда-то туда. И еще, смотри, синька у него вот здесь. Угу. Смуглая, но разбивающая черноту. Слишком кругленно. Угу. Скорее наоборот, с провисанием. Согласна. Uh -huh. Смотри, какой там хороший цвет uh -huh. солнечности мелководья, да? Uh -huh. Uh -huh. И уже потом заслонилась. Толщинки не хватило вот этому пятну. Уклона легкого не хватило этому пятну. Если он совсем как штырь, это будет не очень. Mm -hmm. А с легким уклоном получше. Желтый не дозвучит. Смотри, как, угу. как он сразу наряден и в ту меру солнечнен. Согласна, да? Угу. Не хватало ему солнца. Из-под тенистого. Да? Смотри, как подрезано. Плюс красниночка. такая козявка там помощнее эта козявка подразумевает а, значит что они чтобы не бились а аборт аборта когда вот они где-то причаливают вот эта козявка у них да и если вот то что было та клизма которая там висела она просто не выполнит эту функцию Там есть даже чуть-чуть mm -hmm. намек на щели между досками. Mm -hmm. Прижатость тени к борту, да? Mm -hmm. Смотри, какой... Uh -huh. Как хорош, да? Uh -huh. бы вот здесь бы эту красноту усилить. Но посмотри, да. как жарко стало в картине, правда? А то как бы не хватало. Так, это забьешь и угу. вернешь сюда вот этот угу. шнурочек, хотя вот даже вот из двух шнурков тоже красиво из двух линий, как некая петля была брошена, чтобы она удержалась, вот это дело подходит, подходит плотную и заслонено и заслонено огонь чуть-чуть идею теплости воды мелководье оно вечно бирюзовое, солнечный день потому что песочек просвечивает зелено вот этой маленькой кистью деликатненько выстроишь линию горизонта вот вот так зачеркнешь вещество и выстроишь вот так ладно ну, там подберешь нужный цветик. Mm -hmm. И сделаешь темным. Mm -hmm. Темным. Потом снабжают светлым и даже с блекующим содержанием. Вот здесь пусть белый будет недобел, угу. потому что это все-таки тень. Угу. Ты видишь, там... Некий угу. шаг есть, не, не полная закругленность. Да? Угу. Так. Чуть-чуть подсунем в небо. Легенький на мячик, на светлость облаков. Послушай. Да. Смотри, полузвук а романтизма сколько. Типа того, да? Да. Ну, вот так и